А где бы ты хотела отдохнуть в этом году? Ты знаешь, я еще ни разу не видела моря. Ну так это же здорово Потому как у тебя есть возможность увидеть его вместе со мной А какое оно? О, оно такое Волнующее, воодушевляющее Очень красивое ты обязательно должна его увидеть. Могу себе только представить. Уверен, тебе очень понравится. Ах, доми, это моя мечта. Ну что ж, остается решить, когда летим. Двигайтесь уверенно в направлении видимых целей. Оптика Дом домашний подход к вашему зрению.